Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на втором бонусном занятии тренинга автоматизация Skype или Skype на миллион. Если вы смотрите этот урок, значит вы приобрели платную версию этого тренинга, за что вам большое человеческое спасибо. Это наш первый совместный продукт, который мы сделали совместно с Филиппом Проданным. Совместный продукт именно в таком записанном виде. Раньше с Филиппом мы проводили только живые тренинги, а тренинг Skype на миллион это первая наша инфоподделка, которую мы продаем через сервис Глопард. Поэтому большое человеческое спасибо за то, что вы купили наш тренинг. Сразу хочу сказать, что этот тренинг основан на материалах, которые предоставил Михаил Стоев это автор разработчик программного обеспечения для Skype хочу ответить на один из злободневных вопросов сразу в чем же отличие платной версии от бесплатной бесплатная версия сейчас практически недоступна и у бесплатной версии нет обратной связи живой обратной связи то есть если вы приобрели наш курс то вы имеете возможность позвонить мне в любой из скайпов DVD в РНЭ, ДВД в 2 DVD в РНЭ3. И я вас проконсультирую. Только, пожалуйста, не забудьте сказать, что вы проходите платный вариант тренинга. Как только тренинг наберет обороты, в личном кабинете, в котором проходит этот тренинг, появится ссылочка на вебинарную комнату. Мы будем проводить вебинары обратной связи, чтобы отвечать на вопросы, которые возникают у участников тренинга. Записи всех вебинаров будут, и все будет выкладываться опять же в личном кабинете. То есть у этого тренинга живая обратная связь, то есть вы не останетесь без поддержки. Это первое и принципиальное отличие. Второе, что получают участники, участники нашего платного, платного тренинга, это, конечно, бонусное занятия. Дело в том, что этот тренинг будет развиваться, он уже и сейчас развивается вот вы смотрите первое бонусное занятие которое посвящено построению реферальных структур и продвижению партнерских программ это практически отдельный законченный тренинг но в рамках платного тренинга вы получите еще несколько уроков вот сейчас они у нас просто анонсированы по всем этим тематикам я планирую в ближайшее время записать видео уроки. И вы получите, если у вас тема мессенджеров очень будет интересовать, вы получите льготный доступ к тренингу по Вибер. Это очень интересная и очень перспективная тема. Вибером, скажем так, занимаются еще немногие, то есть, еще как бы непаханное поле. Да, у нас есть. Замечательное программное обеспечение, которое делает то же самое, то есть рассылает по Виберу вашу рекламу. И вы можете быть одним из первопроходцев в рекламных кампаниях Вибер. Вот все это вы получите как участник нашего платного тренинга. Доступ ко всем остальным тренингам, связанных по мессенджерам. А еще я планирую в ближайшее время записать тренинг по... Это тоже очень популярный и шикарный мессенджер, из которого также вы можете качать трафик в свои проекты. вот Если у вас будет комплект из этих трех очень эффективных инструментов, Skype, вибер и WhatsApp, вы можете говорить, что у вас проблема трафика, причем бесплатного трафика, решена. Я очень надеюсь на то, что вы не пожалеете в приобретении нашего платного варианта тренинга. Итак, начнем. Итак, что же у нас будет в этом бонусном уроке? Это отдельный тренинг по партнеркам и построению реферальных структур. Я его назову таким базовым уровнем. Дело в том, что в соответствии с вашими отзывами и отчетами по уроку этого тренинга я его буду обновлять и добавлять. Я не планирую в этом уроки рассказать вам все детально потому что когда очень много информации она не воспринимается урок получится достаточно длинным поэтому я скорее всего разобью его на части чтобы вам было легче смотреть возможно урок будет несколько ненаглядным, поэтому он будет в каком то такой аудио формате происходить поэтому я вам рекомендую взять какую то ручку и листок бумаги и основные мысли вам записать почему потому что я вам много дам теории для того чтобы вы как говорят въехали в тему потому что чем больше я общаюсь с людьми которые занимаются или начинают занимать партнерскими продажами у них нет понимания сути происходящего и из-за этого возникает очень много ошибок вот поэтому будет теория, Расскажу, что все, все, что вам необходимо для того, чтобы стартануть на заработках, партнерских продажах и построению реферальных структур. Вы поймете, как это все работает и затем я вам покажу на конкретных примерах, на конкретном партнерском продукте и на конкретной реферальной структуре пройдемся по всей этой схеме целиком. То есть я вам начну прямо с выбора товара и по всей схеме до конца. Не думаю, что в процессе записи этого тренинга у нас произойдут какие-то партнерские продажи, но так как тренинг будет обновляться, я вам покажу, с чего мы начинали, и к чему мы придем. То есть вы все это увидите, как опять же в тренинге по скайпу, как я наращивал контакты ну, практически в прямом эфире. То есть я вас обманывать не собираюсь, потому что нет никакого смысла. Все, что я вам буду рассказывать, это все работает. И чем больше вы будете при принимать усилий по работе, по той схеме, которую я вам дам, тем больше вы заработаете денег. То есть тут, как говорят, все в ваших руках. Так как тренинг я назвал базовым, я не буду все-таки давать детальный обзор всех бирж, на которых вы можете подключиться к партнерским продажам. И мы с вами будем говорить о партнерских продажах инфопродуктов. Мы возьмем биржу, которая торгует именно инфопродуктов. инфопродуктами. Почему именно инфопродуктами, я тоже об этом отдельно скажу. Хорошо, скажу сразу. Дело в том, что когда вы участвуете в продаже инфопродукта, то есть время от оплаты товара или продукта, да, и время до получения вами партнерского вознаграждения, оно минимально. Сразу же вы получаете какие-то деньги, и это, конечно, всех очень радует. То есть деньги в перспективе, как при продаже каких-то реальных продуктов, то есть человек оплатил, вы получаете деньги только после того, когда деньги получил, например, какой-то магазин. То есть ждать приходится достаточно долго, и кое-кому такая схема продаж ну, не очень нравится. То есть инфопродукты это быстро и достаточно просто. Только поэтому мы с вами начнем именно с инфопродукта. В качестве источника трафика мы, конечно, с вами будем <coughs> рассматривать трафик из, из мессенджеров. А я считаю, вот чем больше занимаюсь, тем больше прихожу к выводу, что трафик именно из мессенджеров для начинающих это наиболее эффективный вариант почему потому что э, это источник бесплатного трафика у источников бесплатного трафика есть такое понятие, как время выхода на обороты, потому что, например, чтобы вывести на обороты YouTube канал, требуется достаточно большое время и достаточно серьезные технические навыки, вот так скажем. Да? Те же социальные сети, те же e-mail рассылки, чтобы получать оттуда какой-то эффект, требуется время на раскрутку этих источников трафика. С мессенджерами все проще. Вот даже посмотрите тренинг по ютубу у меня например занял базовый уровень 15 уроков до да? тренинг по skype занял всего лишь три урока то есть все значительно проще и время от старта в раскрутке трафика из мессенджеров до получения первых продаж до получения первых клиентов оно сведено здесь к минимуму поэтому не требуется много времени и не требуется особых технических знаний но так как тренинг у нас посвящен партнерским продажам в целом, да, я все-таки буду ссылаться и на другие источники трафика, чтобы у вас ну, как бы складывалась целостная, целостная картина партнерских продаж. Потому что чем больше источников трафика у вас будет, тем эффективнее вы будете продвигать, продавать свои партнерские товары, собирать свои реферальные структуры. Итак, почему на партнерских продажах заработать легко? Почему именно с этого может начать каждый человек, который приходит в интернет с целью заработать? Причем даже человек, который еще не знает, с чего начать. Партнерские продажи это хорошая школа. То есть, если вы научились продавать, то считайте, что вы просто молодец. То есть дальше вам будет все легко и просто. Потому что все-таки весь заработок сводится к продаже либо продаже знаний других либо продаже своих знаний да? то есть вы всегда что-то продаете как бы вы к этому слову хорошо или плохо не относились поэтому навык продаж в интернете это очень хороший навык а навык партнерских продаж это легко и просто относительно да и это прохождение по всей схеме всей всей схеме продажи с нуля и до получения самых первых денег. Значит, любая схема продаж в интернете она сводится э, к трем шагам. Первый шаг это товар. Это такое общее понятие, то есть товаром может быть в принципе что угодно. Это и физический какой-то продукт, который вы реализуете через интернет. Это, ну, например, интернет-магазин у вас, да? Либо вы подключаетесь к партнерке интернет-магазина, который торгует физическими товарами. Это может быть какой-то инфопродукт, что легко и просто, и именно с этого мы будем начинать. Это какой-то записанный курс, обучающий чему-то, да? Либо это какая-то консультация, либо это какой-то тренинг, да? Либо это вообще какая-то услуга. Все это можно назвать товаром. Причем этот товар может быть лично ваш, но такое случается только со временем чаще всего. То есть, когда вы уже поработаете в интернете, вы найдете, как говорят, свою нишу, вот в чем вы разбираетесь, что вы можете предложить другим людям за деньги, да, и вы формируете какой-то свой уже товар. А на первом этапе чаще всего мы берем товары других людей и просто помогаем эти товары этим людям продавать, получая за это часть денег от стоимости этого товара. Это наше партнерское вознаграждение. Вот в принципе, что такое вообще партнерская продажа. Поэтому товар это первый шаг. Второй шаг, второй шаг это автоматизация. Я поставлю плюсик и напишу авто автоматизация это вот очень важный шаг все хотят лежать на диване ну или там на берегу моря да либо быть на даче где-то а в этот момент идут их продажи и люди зарабатывают деньги то есть это абсолютно не значит что для того чтобы продавать, вы должны сидеть за компьютером и там кому-то что-то предлагать. То есть, если вот так происходит продажа, значит у вас никакой автоматизации нет. И если вы хотите выйти на какие-то хорошие деньги, то обязательно к вашему товару должна быть прикручена автоматизация. Это второй и обязательный шаг. И третий шаг это я назову его так: целевой трафик. Ну просто напишу трафик. Трафик, но добавлю очень важное слово целевой трафик, потому что тогда получится длинное название. Вот когда у вас есть вот эти вот три составляющих или вы сделали три шага, только тогда вы попадаете в сумме на то, что хотят все. Вы попадаете на деньги, деньги. Вот весь заработок в интернете сводится вот к трем таким шагам. И все очень просто и все очень логично. Вот почему проще всего начинать с партнерских продаж? Потому что вот этот вот первый шаг за вас уже кто-то сделал. То есть товар вам уже дали. Причем второй шаг тоже за вас кто-то сделал, то есть автор этого продукта Потому что уже к этому товару уже привязали средства автоматизации Что вам остается сделать? Вам остается сделать третий шаг Вот Вообще-то все партнерские продажи, вот вся ваша работа сводится к получению целевого трафика А первые два шага за вас уже добрые люди сделали то есть партнерские продажи – это привлечение целевого трафика на ваш товар. Вот, кстати, эта схема достаточно простая из трех шагов, но почему-то многие не зарабатывают в интернете. Хотя, <coughs> что тут проще – товар, автоматизация и трафик проблема в большинстве случаев у людей именно в последнем шаге именно в трафике потому что вот как привлечь людей для того чтобы они покупали ваш товар чтобы вам было понятно о чем я говорю вот представьте реальный магазин да если в ваш магазин никто не заходит то что бы вы там не продавали, все равно у вас продаж не будет. А если ваш э, торговый ларек или там торговая точка стоит где-нибудь в торговом центре, и на входе где-нибудь, да, как говорят, на красной линии, мимо вас идут сотни людей, обязательно кто-то видит ваш товар и тогда у вас покупают. То есть трафик, он и в жизни есть, и является одним из важных составляющих любых продаж. И точно так же он есть в интернете. Вот умение получать трафик добывать трафик это самое важное вот если вы прошли грамотно прошли тренинг по скайпу, то есть вы прошли наши три урока у вас уже есть одна из составляющих этого этого самого важного третьего шага то есть вы должны получать или уже получили целевой трафик из вашего скайпа. у вас есть один источник трафик и если у вас есть источник трафика. Что вам нужно делать? Вам нужно просто работать по этой схеме, лить трафик на ваш товар и получать деньги. Сразу хочу сказать, что сразу не получается хорошо и просто. То есть вы льем льем трафик, а денег пока нет, нет. Но это абсолютно не значит, что схема вот эта не работающая. Схема эта работающая на 110%. Единственное, помните, что вода камень точит, и <laughs> если первые два дня, например, у вас нет никаких продаж, это абсолютно не значит, что их не будет. Они будут однозначно. Плюс, так как у вас трафик бесплатный, то вы в любом случае будете оставаться в плюсе. Ваша основная задача продолжать работать по теме набора целевых контактов, которые я вам дал в тренинге, и лить трафик на ваш товар. Лить до тех пор, пока у вас не будет продаж. А продажи будут. Поверьте мне на слово и не только мне. Итак, разберем каждый шаг в отдельности. Рассмотрим, какие на каждом из этих этапов у вас могут быть ловушки, во что вы можете как бы попасть и что вам может затруднить получение вот этого магического четвертого пункта, именно денег. Затем рассмотрим, как эта схема работает на практике, как я уже говорил на конкретном примере. Итак, начнем с самой важной темы. Начнем именно с товара. То есть выбор товара это очень важный момент. Я считаю, что это вообще ключевой момент, с чего начать свой, скажем так, путь в интернете, с чего начать ваши продажи. Дело в том, что если вы выбираете некачественный, непопулярный, никому не нужный товар, продать его будет крайне сложно. Опять же, тут нет никаких новшеств, то есть тех, кто занимался продажами, кто... Работал в реальном бизнесе, прекрасно представляет ситуацию, что когда человек едет на базу, да, за товаром, он должен по каким-то там магическим, там понятным только ему факторам определить, что брать и что не брать, и в каком количестве, чтобы не прогореть. Вот выбор товара – это очень важный момент. Значит, на что вы должны обращать внимание, когда выбираете товар в интернете, как я уже сказал, когда выбираете инфопродукт? Во-первых, вы должны знать, что инфопродукты и вообще товары к партнерским продажам, которых, которым вы можете подключиться, они находятся на специализированных сайтах, которые называются биржи или партнерские биржи или SPA. Сети вы можете такие названия интересные услышать, то есть там, где платят за действия. Да? действие может быть не только продажа, может быть человек что-то выполнил, да? Это как бы следующий шаг в вашем развитии. Вот очень популярная биржа это Glopart, здесь э, в основном только инфопродукты либо какие-то услуги. Популярная, опять же, биржа JustClick, здесь также в основном продаются инфопродукты. А популярная биржа QuertyPay, вот это три наиболее популярных биржи, где в основном продаются инфопродукты. Рассказывать о каждой из этих бирж, как я уже сказал, я не буду, потому что принципиальных отличий в них нет. Вот те критерии по выбору товара, они будут относиться к любой из этих бирж. Да? Отличия будут только в регистрации на этой бирже и просто где у них найти список товаров. Вот и все. Но если вы разберетесь с одной биржей, со всеми остальными биржами у вас никаких затруднений не будет. И опять же рекомендация сразу какая от меня, что не стоит сразу носиться по всем этим биржам, потому что никаких принципиальных отличий в них нет. Все они честно платят деньги, кто бы там что ни говорил. Вот кидалого никакого нет. Не стоит метаться по всем этим биржам, возьмите какую-то одну. Я вам все-таки рекомендую начать с глопарта, потому что, что бы ни говорили об этой бирже, это устойчиво работающий агрегатор партнерских программ, очень много продуктов продаются через него и сам процесс именно вот второй шаг автоматизации вот например при покупке злопарта мне нравится наиболее но ну, больше нравится чем например при покупке через Jasclick или через тот же самый квартир вот кроме бирж с инфопродуктами есть более интересные биржи это Admitad, ну думаю хотя бы вы слышали немножко об этом. АД1 и так далее. Есть зарубежные агрегаторы партнерских продуктов. То есть, если вы э, владеете хорошо английским, вы можете работать там в кликбанке или бы ему подобных. Но об этом в рамках этого тренинга я рассказывать не буду. То есть нам сейчас понять суть, как все это происходит, и сделать самим хотя бы несколько партнерских продуктов. Чтобы не метаться, еще раз повторюсь, будем... Говорить именно о инфопродуктах, потому что как только вы продали продукт, вам сразу же пришли деньги. И, например, на глопарте раз в неделю вы свои заработанные деньги получили на э, выбранный вами способ э, вывода денег. То есть здесь нет никаких задержек. Раз в неделю, пожалуйста, там, насколько я помню, это пятница, вам выводят деньги на кошелек. Все по честному, все без обмана. Итак. Какие, по каким же критериям вы можете выбирать товары? Я вот сейчас как раз нахожусь на э, бирже «Глопард», выбрал раздел «Каталог», где как раз и находятся те товары, к которым вы можете подключиться. Вот На что вам нужно обращать внимание, когда вы выбираете товар? Как выбрать такой товар, который бы продавался, товар, на котором вы сможете заработать? То есть товар, который вас ну, не дискредитирует в глазах ваших там друзей и знакомых, да, которые вам потом будут говорить спасибо, а не будут там, кидать вас какие-то вещи и говорить, откуда ты взялся, такой умный. Значит, первый критерий, о котором вы должны помнить, это соответствие товар вашему целевому трафику. Ну, может быть, не совсем понятно сформулировал, но сейчас объясню. Вот когда вы начинаете заниматься партнерскими продажами, то есть когда вы вот, подходите к этому моменту, а к нему подойти сразу нельзя, то есть нужно иметь какой-то источник трафика, да? Вот мы с вами разговаривали и учились получать его из Skype. Вот когда вы набираете контакты в свой Skype, я говорил, что очень важно выбирать целевые кон контакты. Вот вы определились с той нишей, в которой вы будете двигаться. Я сразу хочу вам сказать, что лучше, конечно, определиться с, с нишей сразу, чтобы вы, возможно, в этой нише в дальнейшем будете продвигать какие-то свои товары и услуги. То есть, лучше бы, чтобы была такая ниша, которая вам близка и понятна. Например, вы увлекаетесь здоровьем, вы тогда и собираете целевые контакты, связанные со здоровьем. То есть вам с этими людьми будет комфортнее, вы, может быть, будете отвечать на те вопросы, которые они вам будут задавать, да. Вот, возможно, в дальнейшем вы сделаете какой-то свой продукт в нише здоровья. Вот, если вы увлекаетесь бизнесом, вы, естественно, собираете целевые контакты по бизнесу. Поэтому, когда вы выбираете товар, вы должны понимать, соответствует ли этот товар, то есть той целевой аудитории, которую вы собрали в своих скайпах. Я говорил, что, конечно, можно под каждую целевую аудиторию создавать свой Skype. Но в этом отношении будет получаться такая система металлова. То есть вы и тут, и тут, и там. Рекомендация следующая. Возьмите какую-то нишу. И именно в этой нише вначале попробуйте поработать. То есть под эту нишу соберите несколько скайпов, наберите несколько тысяч контактов и по этой нише попродавайте такие товары, которые вам понятны и близки. То есть вообще одна из основных идей продаж заключается в том, что вы должны продавать то, что вы знаете. Это очень важно. то есть самая тупая ситуация в каком-нибудь магазине, когда вы подходите к менеджеру, задаете ему вопросы по продукту, он вам ответить не может. Вот это бывает сплошь и рядом и покупать у такого человека никто ничего не хочет. Вот здесь в принципе такая же ситуация. Дело в том что, Хотя мы с вами занимаемся как бы массовыми рассылками. Я в любом случае, когда что-то продаю, я общаюсь с теми людьми, которые что-то пишут. То есть я вообще во всех своих рекламных скайпах с людьми общаюсь. Я не закрываю и не баню эти сообщения. То есть я их читаю. То есть по большому счету я работаю с людьми, которым я рассылаю коммерческие предложения. И если вы рассылаете коммерческие предложения по такому товару, в котором вообще ничего не понимаете, вы просто с этими людьми не сможете общаться. Вот, поэтому соответствие поэтому соответствие вашего товара и вашей целевой аудитории это очень важный момент вот например на глопарте к сожалению нет возможности вот сортировать товары по каким то критериям по разделам видите здесь только есть лидеры недели проверенные календарь запуска новые товары да? но если вы зайдете на тот же самый джаз вот войдете в раздел партнерских товаров вот здесь уже Товары разделены по тематикам. Вот здесь уже значительно проще искать какой-то товар. То есть, например, вы интересуетесь здоровьем и спортом, выбираете раздел "Здоровье и спорт" и у вас будут уже товары, посвященные только здоровью и спорту. То есть, это просто-напросто облегчает процесс поиска товара, потому что обратите внимание, ну какое количество товаров на том же самом джаз-клике. листать, не перелистать. Вот, конечно, очень многие люди, начинающие заниматься партнерскими продажами, начинают с платных источников трафика. Конечно, у платных источников трафика, у вот той же контекстной рекламы, у таргетиновой рекламы много плюсов и один например из плюсов то что вы можете ее подстроить под любую тематику под любой продвигаемый товар то есть настройки рекламной кампании я бы вам сейчас показал но просто эта информация будет лишняя ограничить просто словесным пересказом. При настройке любой рекламной кампании есть такое понятие как таргетинг. Там вы можете указать и о, привязку к земле, то есть можете рекламироваться по конкретному городу. Но самое главное, можно привязаться к интересам их даже ключевым словам, то есть человек, например, пишет или ищет что-то в интернете по скайпу, а тут, например, бац появляется ваш курс скайпа на миллион. Естественно, раз человек ищет информацию по скайпу, скорее всего, ему будет интересна информация, что же это такой за за курс скайп на миллион. Вот, конечно, платная реклама, платная реклама, она в этом отношении более мобильна и очень быстро подстраивается под все э, товары которые бы вы не продавали тут вам нужно просто напросто определить целевую аудиторию понять что этим людям интересно подстроить таргетинг да и кинуть уже э, вашу рекламу по целевой аудитории бесплатные источники трафика так быстро не перестаиваются потому что мы их долго выращиваем набираем, набираем целевые контакты по каким то определенным тематикам и тогда уже по ним продаем если вы будете собирать контакты в скайпе, вообще не придерживаясь никаких э, критериев отбора, то продавать вам будет крайне сложно, потому что когда вы рекламируете для всех, то есть когда идет информация для всех, это значит не для кого. Если нет целевого клиента, значит и не будет продаж. То есть продажи будут только в том случае, когда вы закрываете миллионы вот таких вот серых, безритких людей, интересы, которые вам не важны. При таком покрытии, конечно, результат будет. Но чтобы делать миллионные рассылки по скайпу, требуются очень серьезные финансовые и технические вложения. То есть я вас к этому не призываю. Я вас призываю именно, чтобы... Была целевая аудитория, и чтобы у вас был целевой товар. Наиболее яркий пример для меня был успех Леонида Стукалова. Я с этим человеком общаюсь, у меня есть в скайпе. Uh, у него ник такой пенсионер, миллионер. Вот для меня наиболее яркий пример был именно Леонида Стукалова. Это совпадение целевой аудитории и товара, который предлагался. Вот есть такой сайт, он и сейчас работает, odge.com. На этом сайте миллионы, вот реально миллионы пользователей, сейчас уже там за 7 миллионов переварило. И все эти люди занимаются, извините за выражение, тупой работой, они кликают, просматривают рекламу. Но все эти люди хотят зарабатывать. То есть вот целевая аудитория людей, которые хотят по-простому заработать в интернете. И вот именно на этом сайте Ою, с которым они смогли только и разобраться. да И что сделал Леонид Стукалов? Он дал им такой товар. Он дал им товар, который позволяет им зарабатывать на этом сайте ОИ, на котором они все сидят сутками, да, и зарабатывать деньги, не кликая рекламу. То есть у людей там глаза вылезают на лоб от этих кликаний. Да? Вот и Стукалов нарисовал себе целевую аудиторию, кто сидит, что они хотят, и дал им продукт, который точно соответствовал их запросам. И что произошло, был просто колоссальный успех, то есть Стукалов реально стал миллионером, прям вот за несколько дней, вот и когда он еще поставил это все на партнерскую систему, он стал еще богаче. И вот это для меня наиболее... Яркий пример, когда совпала целевая аудитория и товар. Вот к этому нужно стремиться. Это, конечно, сложно сделать, но возможно. Поэтому первый критерий ⁇ это соответствие товара вашей целевой аудитории, которую вы собрали. А второй критерий ⁇ это новизна вашего товара. Значит, это очень актуально для инфопродуктов. Вы, наверное, все знаете о таких, таких сайтах, как складчик, где люди просто скидываются и покупают за копейки какие-то новые инфопродукты. На том же самом форуме нашего проекта соцгуру то есть есть разделы, в которых вы вообще бесплатно можете скачивать, например, Курсы по Ютубу и по другим социальным сетям, например, вот курсы по контакту. Да, тут вот сейчас их не очень много. А по Ютубу вот посмотрите, какое количество курсов выложено. Все это реально стоит денег и очень больших. Но со временем все эти платные курсы становятся бесплатными. Почему? Потому что их просто выкладывают даром. Поэтому один из критериев, один из критериев, который вы должны учитывать, это. Курс, который вы будете продавать, должен быть новый. Вот тогда на продаже новых интересных курсов можно успеть заработать денег. Потому что как только курс станет в бесплатном доступе, появится, естественно, желающих покупать его за деньги, сразу резко сократится. В этом отношении значительно эффективнее работают тренинги. То есть, например, Почему мы продаем не просто курс, а продаем тренинг? Потому что это в первую очередь обратная связь. Вот это в первую очередь то, что проводятся вебинары обратной связи, да. Это то, что идут какие-то бонусы, то есть курс постоянно растет, то есть ценность этого курса, она не только в тех записях, которые можно скачать и выложить там на халяву, да. А именно вот в той движухе, которая организуется во время тренинга, попадание в какие-то чаты, какие-то совместные мероприятия. Вот это а, хорошее, выполненный тренинг. И... Просто запись этого тренинга – это одна ценность, а вот именно участие непосредственно в тренинге – это другая ценность. И совершенно другая мулька, если вы продаете какое-то программное обеспечение, которое защищено программным кодом, который сложно взломать. Вот, естественно, такие вещи, скажем так, на халяву никто не выкладывает, правда но ну, практически никто вот я уже обсуждал этот курс который который записал человек который называется профессионалом скайпа это Леонид а, нет извините это и фамилию его не помню этот человек ничего умного не додумался как взял выложил э, в этом курсе программное обеспечение которое защищено м, программным кодом и естественно оно ни у кого кроме него как у человека который его покупал не будет то есть он взял выложил программу то есть утилиту антибана причем старую версию она уже 100 лет не работает но эта программа э, привязывается к компьютеру он взял еще по дуре выложил свой ключ то есть, а этот ключ выдается только к одному компьютеру. Вот, конечно, если вы подключаетесь к продажам курса, который продает именно такое программное обеспечение, которое привязывается к одному компьютеру, естественно, ценность, актуальность, новизна этого курса, она будет всегда. Вот, например, курс по Виберу, который мы планируем выпустить, он будет именно вот с такой программой, которая будет привязываться к компьютеру. И ключи будем раздавать каждому человеку, который купил этот курс. Она будет работать только на его компьютере вот поэтому новизна и актуальность продуктов к которому вы подключаетесь она должна быть вы должны об этом понимать то есть если не к продаже горячих пирожков вы подключаетесь но к чему-то вот из этой серии итак следующий следующий шаг это качество товара качество товара который вы собираетесь продавать это очень важно когда вы рекламируете свои товары вот со своих реальных профилей со своих ре... реальных профилей в социальных сетях со своих реальных профилей например с официального YouTube канала вот здесь качество очень важно там со своих электронных рассылок вот я вам сейчас покажу тоже один пример который у ну, меня мягко говоря не впечатлил но где-то порадовал вот у меня есть очень хороший знакомый Рома Шляхов вот я даже специально его, его письмо не удалил то есть я от романа всегда получаю какие-то очень полезные вещи да и вот бат сегодня от него получил вот такое письмо да с темой письма который мне вообще очень не понравилось нажал на кнопочку читать и естественно попал на какую-то страницу где продается какой-то замечательный курс да я понимаю конечно что роману за это заплатили чтобы он сделал рассылку по своей базе да но вот это говорит о том что если этот курс конкретный Г а я этот курс обязательно проанализирую потому что месяц под руководством профессионалов меня конечно очень впечатлил потому но почему-то профессионалы хотят за это 195 рублей за месяц работы профессионалов то есть ну качество этого курса наверное и профессионала как раз на 195 рублей вот и конечно вот после таких писем которые идут с профиля человека которому я доверяю уже конечно немножко по другому начинаешь относиться к людям которые делают такие рассылки понимаете при рекламе почему потому что во всем виноват продавец вы поймите то есть люди даже не будут писать автору этого курса хотя вроде бы логично писать ему то есть они будут писать тему кого они купили Почему, например, там тот же самый Глопарт вел раздел проверенных товаров? Вот видите, проверенные товары. Потому что очень многие писали именно Глопарту претензии, что они покупают у них товары, которые вообще нельзя назвать продуктами, и обвиняли в этом саму биржу. Хотя вообще-то в этом виноват только автор. Автор. Но авторы чаще всего просто недоступны по тем реквизитам, которые они оставляют. Поэтому продавец всегда крайний, и если вы продаете со своих реальных профилей продавая некачественные товары, вы себя реально компрометируете. Конечно, при продаже через Skype, а мы с вами будем продавать именно через Skype, здесь все значительно проще, потому что мы с вами будем делать рекламные рассылки с каких-то рекламных скайпов. Ну вот, например, у меня, смотрите мои скайпы Игорь Черноусов да, это мои реальные скайпы и вот еще есть один скайп, который называется Елена Орлова да, я конечно взял его назвал, логин у нее DVD рн это мой логин созвучно с моим основным скайпом но если бы я его назвал чуть по другому да, и тут какая-то вообще девушка Елена Орлова, то в принципе с этого скайпа можно было рекламировать любой товар и вот уже качество товара, которое вы продаете с таких вот рекламных скайпов, это уже э, лично ваше дело. То есть вы, может быть, поставили перед собой одну основную задачу, просто заработать денег. И есть такие продукты, я говорю вам открыто, что есть такие продукты, которые очень качественные продажники имеют продажники на которых ну, закрыты основные боли и если вы хотя бы немножко в этой теме и видите такой продажник и видите что он стоит там этот продукт там 500 рублей да да никаких да, не так уж и жалко или как вот 195 рублей за этот продукт за месяц с профессионалами да 195 рублей месяц с профессионалами вас там всему научат ну что это такое? Для большинства людей 200 рублей это сейчас не деньги, поэтому их можно отдать и просто поржать, что же там профессионалы там за месяц вас научат, чему. Вот поэтому продавая вот такие вот некачественные продукты, вы просто быстрее можете заработать денег. Вот, но вы должны понимать, что все эти некачественные продукты, они очень быстро сходят с продаж, и вам, как партнеру этого продукта на почту, будет приходить письмо, что такой-то, такой-то продукт снят с продажи, да, и вам придется переделывать рекламные кампании. Конечно, в нашем случае, если мы используем в качестве трафика мессенджеры, то есть это тут легко и просто. Ну что, ну хорошо, берем другую ссылку и пишем новые сообщения. А если вы там под это зарядили какие-то серьезные рекламные кампании, заказали платную рекламу, либо там зарядили ссылки на роликах на YouTube, то приходится многое переделывать. Вот в этом отношении еще раз повторюсь, что трафик с мессенджеров он более мобилен и все более просто. И можно по большому счету не загоняться и по большому счету продавать любые продукты. Конечно, вот определить качество товара бывает очень сложно. Причем качество товара все-таки вещь относительная, потому что кому-то он может понравиться, кому-то не понравится, да? я когда занимался активно партнерскими продажами, я покупал продукт, анализировал его и только после этого принимал решение, подключаться к продажам или нет. Но чтобы сделать такую операцию, вы, во-первых, должны быть в теме, то есть вы должны быть в нише этого продукта, то есть тут разбираться. Если это вообще продукт далекий от вас, то определить качество вы, естественно, не сможете. Поэтому в этом случае можете особо и не загоняться, если вы рекламируетесь только через Skype. Вот. Либо, например, когда вы заработаете первые деньги, вы можете создавать платные рекламные кампании. Вот. И если продукт не снимут с продажи, то при платных рекламных кампаниях никто никогда не поймет, кто, скажем так, продает этот товар. То есть тут не будет не такой личностной привязки именно к вам. То есть вы как продавец будете в тени. То есть будет виден только биржа, через которую продается этот продукт, и, естественно, автор продукта. А вы просто человек, который оплатил рекламную кампанию. К вам никто никогда никаких претензий не предъявит. Ну, кроме, например, сервиса, через который вы пытаетесь дать эту рекламу. Там тоже идет проверка, и они тоже проверяют, и не все продукты, особенно там, где призывают к каким-то большим миллионным заработкам, реклама таких продуктов не пропускается. Это считается обманом. Так, следующий шаг который очень важен это конечно качественно, качественный продажник что это такое вот опять же давайте посмотрим на пример глопарта вот мы находимся с вами на страничке глопарта я сейчас закрою лишние ссылки не люблю я этого вот и если вы идете по этому каталогу, здесь у каждого товара есть такая ссылочка, перейти на сайт, то есть вы можете открыть эту ссылочку и посмотреть, какой же есть у этого товара продажник. Вы сразу должны понимать, что это один из самых важных параметров, влияющий на количество ваших продаж, вот качество вот этого продажника. Вы должны понимать, что посмотрев на одностраничник 5-6 секунд, если у вас возникло желание закрыть этот одностраничник и уйти с него, ну вот такое вот желание у вас возникло, то есть ничего не зацепило, то, конечно, с таким продуктом лучше не связываться. Значит, на одностраничнике, на продажнике должны быть триггеры, то есть это какие-то ключевые слова, ключевые моменты, которые закрывают основные боли целевой аудитории. То есть вот здесь, например, смотрите, специально для новичков, это тоже один из триггеров, то есть на кого рассчитан этот курс, для чего. Вот тут, конечно, опять же, есть замечательный триггер от 10 тысяч в день, то есть конкретная цифра. Вот. И что нужно для этого? Интернет мышкой и клавиатура. То есть смотрите, какой тут ключевой посыл. То есть все просто деньги, причем хорошие деньги, очень хорошие деньги в день, и для новичков, то есть как раз то, что и хотят. Вы пробегаетесь по этому продажнику и смотрите. Конечно, очень хорошо влияют на, на доверие, это какие-то отзывы, то есть, если это реальный человек, вот, вот поведите отзывы по этому продукту. Если здесь какие-то открытые тематика этого курса, то есть, если вы не покупаете кота в мешке, а вот, о чем это тут тоже все это рассказывается естественно хорошо работают вот такие вот ссылочки то есть скидочки да дедлайны вот видите курс стоил 200 2300 рублей сейчас вы экономите 1700 рублей да но у вас очень мало времени чтобы принять это решение бонусы очень хорошо работают вот все это и как раз и складывается в то что называется качественным продаж я вижу пап, я перед окном сижу Одностраничник должен решать какую-то конкретную проблему, и причем проблемы людей. Вот, например, как заработать для новичков, решает этот, эту проблему этот продажник, причем только с использованием мышки и клавиатуры. И одно, одностраничник должен создаваться именно для людей, а не для автора курса. То есть должен какую-то полезную информацию нести понимаете то есть не носить какой-то чистый рекламный характер потому что реклама она уже все всех задушила и м, должна быть какая-то авторская составляющая вот все ищет что-то такое что известно немногим да? и когда на одностраничнике говорится там авторская методика или только у меня я только для вас это расскажу вот это тоже очень хорошо м, играет потому что люди которые не заработали в интернете почему-то считают, что они не заработали потому, что они не знают какой-то магической тайны. Вот, а тайны, по большому счету, ну, реально никакой нет. Одностраничник должен быть однозначно понятен, что, где, куда жать и так далее. Вот в этом отношении мне очень нравятся одностраничники ну, Евгения Попова. Они, конечно, не очень длинные, но на этом одностраничнике вы получаете всю информацию о том, что вы покупаете. Вот, ну, это говорит о том что курс вот реально качественный то есть если человек рассказывает все о своем курсе что в нем вы получите какая ценность этого курса это уже однозначно вы покупаете качественный продукт если на одностраничнике все скрыто то есть говорится только в общих чертах то в 99 случаев случаях это одностраничник который продает вам некачественный товар то есть, вы в большинстве случаев будете разочарованы когда его Купите. А когда человек реально рассказывает о своем продукте, то значит это сто процентов качественный, качественный продукт. Плюс всегда мне очень радует вот такая онлайн поддержка, где вы можете задать какой-то вопрос по теме, которая, которая вас интересует. Ну вот в этом отношении мне очень понравился одностраничник который сделал Филипп для продажи нашего курса skype на миллион. Тут тоже все понятно, о чем есть отзывы и ну, я надеюсь если вы прошли наш тренинг вы согласитесь что все что здесь рассказано на этом одностраничнике, все ну все правда но что я хочу сказать заключение о одностраничника здесь конечно можно много еще чего говорить потому что качественно одностраничник имеет очень много составляющих да я вас призываю только одному вы сами визуально оцените этот настраничник. Есть, захотелось ли вам на нем остаться либо не захотелось и если вам захотелось то скорее всего и другие люди будут реагировать точно так же и вы должны помнить еще о следующем что конечно сделать холодную продажу вот просто купить продукт вот с такого одностраничника зайти и сразу купить это крайне сложно. Точно так же, как вот и в реальном магазине, когда вы заходите, грамотные продавцы вам не предлагают сразу что-то покупать. То есть должен идти процесс ну, какого-то установления доверия. И вот в хороших, в хороших партнерских продажах чаще всего с одностраничника вам не предлагают что-то купить. Чаще всего вам либо что-то дарят, предлагают там осуществить подписку на какой-то бесплатный продукт и вы проходите по э, так называемому большому кругу потому что э, довольно часто что длинный круг к покупке он становится более коротким чем вот такой прямая продажа который еще раз повторюсь сделать бывает очень сложно сразу хочу сказать чтобы закрыть эту тему с выбором продукта что на бирже джаз в каталоге партнерских товаров вы можете найти очень много продуктов которые не начинаются с продажи и там где вам будут платить именно только за подписку а если человек потом еще и что-то купит только тогда вы еще какие-то деньги получите вот я вам все-таки рекомендую начинать продавать именно с таких с таких продуктов где вы ну, не являетесь человеком который принуждает что то купить сразу клиента да а где начинается как бы издалека с процесса знакомства вот мы вам дарим и надеемся что вы нас в дальнейшем оценив наш бесплатный продукт захочете что то у нас еще купить именно так работает вообще то нормальная схема продаж и вот на джаз очень много таких качественных продающих схем которые начинаются именно с подарка либо просто с подписки, да, и дальше человек влюбкается ну, в цепочку, в цепочку, которая ведет к продаже товара. Ну, и последний момент, который связан с качеством с качеством товара который вам позволит определиться является этот хороший товар или нехорошим вы можете попросить статистику что такое статистика здесь указывается увеличивается ли посещаемость на этом сайте продающим как растут продажи рост конверсии это как раз и есть соотношение между людьми которые зашли и купили вот. Чем выше конверсия, тем, конечно, такие товары проще и лучше продавать. Это уже как бы являются объективные данные. Конечно, эти циферки у новых товаров всегда в плюсе. Если вы зайдете на товаров, которые находятся ну, чуть ниже, то эти циферки уже будут ну, немножко другими. Статистика ⁇ это последний критерий, который позволяет вам определиться. Стоит ли нажимать на кнопочку «Стать товаром», «Стать партнером этого товара», «Стоит ли подключаться к его партнерским продажам» либо ну, «Не стоит». Вот об выборе партнерского товара. Такие основные моменты. На этом у меня все. Если у вас будут еще какие-то вопросы, связанные с выбором товара, пишите их в отчете к этому уроку. И я буду обновлять, обновлять этот урок. Запишу второй релиз этого бонусного занятия, а на какие-то основные вопросы буду отвечать на обратной связи. Теперь а, выбор реферальной программы, то есть как подойти к выбору реферальной структуры. Здесь, конечно, все очень еще сложнее. Почему? Потому что здесь, конечно, в первую очередь стоит э, приоритет в качестве этого проекта. Вот если вы легко и просто можете поменять э, партнерский товар, да, то переподключиться к построению новой реферальной структуры вот так легко и просто не получается потому что здесь вы уже привлекаете живых людей своих рефералов которым вы в принципе должны помогать вот и просто так бросить и уйти в другую реферальную построение другой реферальной структуры если вы подключились к некачественной реферальной программе, ну, у меня, например, всегда возникают какие-то душевные трансляции. Душевные... О чем нужно помнить, что опасно вступать в какие-то новые проекты, но это самый, конечно, денежный вариант, потому что на этапе предстарта во всех новых реферальных проектах идут хорошие деньги, но это есть большой риск. То есть вы должны понимать, что в любом хайпе, это в таком рискованном проекте, можно заработать. При одном условии, если, конечно, вы быстро набираете рефералов. И построение реферальной структуры в хайп-проектах и в каких-то стабильных двухлострочных они имеют кое-какие отличия. Я, конечно, старался всегда в хайпы не вступать, но... Хочешь не хочешь, приходилось, конечно, вляпываться в проекты, которые в принципе через какое-то время просто-напросто закрывали. Вот закрывались. У меня на YouTube-канале вы можете посмотреть ролики о некоторых таких проектах, которые стартовали как звезды, да, а через какое-то время просто закрывали. Я всегда очень переживал. Вот Определить, конечно, качественный этот проект или некачественный крайне сложно. Конечно, можно проанализировать сайт, когда он сделал, на кого зарегистрировал, оставили ли свои контактные данные. Вот можно, конечно, послушать лидеров, почитать отзывы и так далее. Но всегда в новом проекте это очень большой риск. Вы об этом должны понимать. И лучше, конечно, вступать в такие проекты, которые уже работают достаточно давно и которые вас не подведут. Вот при построении реферальной структуры вы всегда должны помнить следующее. Если вы собираете реферальную структуру, вы должны быть в теме вот этого проекта, потому что люди вам будут задавать вопросы. То есть вы привлекаете людей, вы должны им помогать, вы должны им отвечать на те вопросы, которые они задают. Поэтому прежде чем строить реферальную структуру, разберитесь с этим проектом, получите ответы на наиболее важные вопросы, чтобы потом вашим людям помогать. Конечно, построение реферальных структур э, осуществляется легко и просто в тех э, компаниях, где хорошо выполнен второй этап, то есть автоматизация. Если все делается на автомате, все легко и просто, то вот в такие рефералки набирать людей значительно проще. но о процессе автоматизации я расскажу чуть позже. Итак друзья, урок и так получился достаточно длинным, то есть вот тут целый час записывался, но ну, возможно что-то подрех. поэтому я сейчас на этом закончу и будет вторая и скорее всего третья часть этого урока в котором я расскажу о следующих шагах, в партнерских продажах и, естественно, покажу, как это все работает на конкретных примерах. Итак, я с вами не прощаюсь, делаем паузу, анализируем и смотрим следующий урок.